Ну давай летсплей какой-нибудь посмотрим. Не хочу я твои летсплеи, они интересные. Я хочу обзор игрус и Ты же знаешь, сейчас выйдет новый декодер, четвертая серия. Вот, я уже ищу по всему интернету распаковочку большей сестрк. Будьте здесь прыгать и Цари, бари, труля. А, не банки, она не банки, но она подна, быстро. Ага, еще будете смеяться. Ладно, верну Ты даешь, Сахалок? Да ты настоящий волшебница. Хе, а то? Хе, если честно, сама в токе. Слушай, сахалок! Так чего терять такую возможность кутую? Давай чего-то вот такое большое, огромное, пиоглое, что-то такое интересное, новое. Ну, сейчас попробую. Гигантус, мутантус, лолиус, появлянтус. Вау! Вау! Вау! Привет, друзья! Вы только посмотрите, какой огромный шар нам наколдовала Сахару! Вот это да! А, вот это размерчик! Там целые две ладони он не поместится! Или поместится? Сейчас мы его откроем! Но посмотрите только, какая прикольная упаковка! Здесь у нас на шарике Мисс Бэби! Очень классная и симпатичная! И на упаковочке всюду разрисованы. Обувь, бутылочка, одежда наших куколок Полностью вся-вся-вся в аксессуарчиках И здесь точно так же Давайте его поскорее откроем Иди сюда Ой, какой он огромный Вау, вот это шар, смотрите Какая огроменная разница Очень круто мне прям очень интересно, какая куколка каких размеров спряталась в этом огромном шаре. Ну что ж, давайте поскорее это узнаем. Вы только посмотрите, он прям очень похож на конфетти Пап. Ну, конечно же, есть разница, потому что это не оригинальный шар. Но я вам скажу, кто-то очень хорошенько постарался. Кстати, здесь тоже написано, что серия третья. Вот и наша молния. Здесь точно так же. Так, где наши сюрпризы? А, здесь не нарисованы. Здесь 9 сюрпризов, а здесь только 7 сюрпризов. Ну что ж, давайте проверим это. Потом мы обязательно откроем оригинальный шар Лол. И так как у меня практически вся коллекция собрана, мы разыграем эту куколку. Не пропустите. А пока что мне очень интересно посмотреть, кто здесь. Поехали. Вау, я еще таких огромных не открывала. Наверное, нормально у нас не получится. Так. Так. Первый слой, смотрите, у нас сразу же здесь подсказка. Здесь вентилятор плюс девочка с сердечками в глазах. Я уже вижу наклеечки. А мы пока что переходим ко второму слою. А, смотрите, она практически открывается по молнии. Практически. Ого, сколько здесь слоев. Так, да, где наши наклейки? Вот они! Здесь у нас 4 наклеечки. Так, поехали дальше. А здесь уже поплотнее. И заметьте, здесь нарисованы всякие сапожечки, ботиночки, туфельки, кроссовочки. В общем, здесь собрана вся обувь. Посмотрим, какая обувь у нас попадется. Стоп, а где наша обувь? А -а -а! обманули! Здесь обуви нету! А Отдайте нашу обувь! Ой, какая классная! На этом слое у нас нарисованы бутылочки! Вау! Смотрите, у нас золотой шар! Вот это удача! Ого! Это что же, место для ножек? Ничегошечки себе! Это ж какая куколка здесь внутри! А вот и наш первый сюрприз! Вау, да, куколка-то огромная, смотрите, какая одежда под следующим слоем. Вот такая она блестящая наша одежда, не наша, а куколки. Ой, это как будто такой какой-то купальник сдельный, что ли? Очень классно. А смотрите, как остаются блестки на пальцах. И перейдем дальше. А у нас остался еще последний слой. Так. Вот здесь у нас обувь. Ничего себе обувь. И бутылочка. Какая она огромная. Вот такая огромная бутылочка. И вот такая вот стандартная бутылочка. Видите, какая разница? Она просто гигантская. И давайте откроем обувь. Не терпится посмотреть на саму куколку. Обувь у нас тоже вся сыпана блестками. Видите, здесь бантик и здесь бантик. Левых, ну почему-то. Один, два, три, четыре, пять. А -а -а -а. Вау, смотрите, она красивая. Здесь, конечно же, отдельно туловище и голова. А здесь, я вам скажу, блесток вообще не пожалели. Она прям вся, прям какая-то бархатная. Очень красивая. Ну, конечно же, блестки остаются на пальцах. Я думаю, вам это заметно. Но куколка реально очень классная. Ой, а как это все соединить, я не знаю. Ну что ж, друзья, скажу я вам, пока я присоединяла эту голову к туловищу или к туловище голове, у меня просто огромное количество блестков. Но тем не менее, это здесь незаметно. А теперь мы оденем нашу красавицу. А вот здесь очень даже заметно, что блестка не хватает. Но ничего страшного. Ну вот, наша куколка уже одета, нам осталось ей только обуть. Ого. Одежда, ничего страшного. Потом мне есть звездки я это все дело прикрою. А сама куколка просто восхитительная. Такая огромная. Волосы у нее очень-очень классно блестят. И цвет мне сам тоже очень нравится. Такой нежно-розово-сиреневый. Прям переливается. Ой, ааа, упала. Главное, чтобы никого не придавило. Еще в шаре была вот такая вот штучечка. Не знаю, может это фартушок? Чтобы вот эти блестки не так спадали. Или может быть это все, чтобы прикрыть вот это, этот стыд сзади. Не знаю. Но пока мы обойдемся без него, потому что он мне не очень нравится. Ну что ж, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, вам понравилась вот такая вот куколка. А мы тем временем перейдем к нашему оригинальному шарику Лол. конфетти Поп. Ну что ж, поехали, посмотрим, кто у нас здесь внутри. Открываем. И наша подсказка. Вау, это рок-клуб! А мне везет на рок-клуб. На спортсменах маленьких сестричках и на рок-клуб больших шариках Лоу. Итак, наш второй слой. А внутри желтый шарик и наклеечки. И последний слой. Наконец-то мы этот шар открыли. И выпал наш микрофончик с нотами. Давайте откроем этот сюрприз. И... А -а -а! Смотрите, это опять грант, но мы ее только-только разыграли. Здесь ее бутылочка. Она белая с черной вставочкой и желтенькой крышечкой. У меня, конечно же, оригинальные куколки браком не попадались. Но у многих, я знаю, есть такие куколки, которым попадались бракованные просто. Это очень обидно, что оригинальные шарики бывают с браком. У меня были незначительные губки не прокрашенные или нам, намного больше прокрашены. но такого прям серьезного, ну, как-то, слава богу, не попадалось. Итак, ее розовые очки с белой правой. Будем взрывать шар. Поберегись! А теперь откроем саму куколку. И вот она, красавица! А вот видите, краска прокрашена. Вот такие вот маленькие минусы у меня как-то попадаются частенько. Но, в принципе, ничего такого серьезного. Смотрите, сама куколка очень красивенькая. Слава богу, у нее две руки, две ноги, все нормально. Смотрите, какая разница между этими двумя куколками. Просто колоссальная. В два раза. Очень-очень классно. Ну что ж, а теперь, так как я и обещала, конкурс. Но не только на одну гранж. А у меня еще есть вот такой вот сюрпризик. У меня есть маленькая гранж. И мы разыграем точнее, я разыграю эту семью для участия в конкурсе. На эту семью полностью со всеми аксарами и шариками вам нужно быть подписанным на мой канал Toys and Dolls, поставить лайк этому видео. Ну и, конечно же, я жду ваши сногсшибательные комментарии. А итоги конкурса? Будут 12 июля! Желаю всем удачи! Ребята, ну а если вам интересно увидеть меня и всю мою семью, тогда переходите на канал Даниэль Лайфстайл. Я оставлю ссылочку на этот канал в описании под видео. У нас есть свой семейный влоговский канал, так что переходите и продолжим знакомство уже там. А теперь, как я вам и обещала, Итоги конкурса на цветочек, единорожку, семью спортсменок и два ободочка. Поехали! И первую я хочу разыграть цветочек. Куколку красавицу с таким вот цветочным ободочком. Поехали узнаем имя победителя. Я тебя от всей души поздравляю! Не забудь связаться со мной по электронной почте. Она будет внизу в описании под этим видео. Я тебя поздравляю! А теперь узнаем второго победителя на вот такую вот красавицу-единорожку. Поехали! Поздравляю победителя вот этой прелестной куколки! Обязательно свяжись со мной по электронной почте! Она будет внизу в описании под этим видео! А теперь узнаем следующего победителя! Вот на такую семью спортсменочек! и. Я тебя поздравляю с пополнением! Ну и чтобы поскорее эта семья отправилась к тебе, не забудь связаться со мной по электронной почте! Она будет, как всегда, внизу в описании под этим видео! А сейчас нам предстоит узнать имя еще одного победителя вот на этот розовый ободочек! Он такой классный! Мне очень нравится! Я надеюсь, он понравится и победителю! Я тебя поздравляю, этот ободочек твой! Обязательно свяжись со мной по электронной почте, она будет внизу в описании под этим видео! А мне осталось еще узнать имя победителя на вот этот нежный ободок! И Один, два, три, четыре, пять, поехали! Я тебя поздравляю! Не забудь связаться со мной по электронной почте, чтобы я отправила эту нежность тебе. Электронная почта будет, как всегда, в описании под этим видео. Ну что ж, друзья, вот и все итоги на сегодня. Но это на сегодня. У нас еще будет очень много конкурсов и еще очень много победителей. Никогда не расстраивайтесь, я вас очень прошу, потому что я вас всех очень люблю и хотела бы, чтобы каждый из вас был победителем. Поэтому всегда верьте себя и в свои силы, и все у вас обязательно получится, и все у вас будет вот так. Я вас всех очень люблю и до новых встреч! Чао-какао!